С великим днем Христова воскресения. Я поздравляю вас, друзья мои. Желаю Божьих вам благословений, я, добра, здоровья, счастья и любви. Пусть будет в доме мир и благоденствие, в душе покой и крепкой веры свет. Пусть к вам летят лишь добрые известия, И пусть Господь всегда хранит от бед. Желаю быть вам в русле Божьей милости, Довериться Ему, излить печаль, Творить добро и вечно помнить, Силиться, как на кресте Иисус Христос страдал. Пускай хвалу в пасхальном ликовании возносит к небу звонкий благовест, и пусть душа наполнится сиянием со светлой Пасхой вас, Христос воскрес!